Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Коподько, я не Дмитрий Дымчук, я его помощник. Я хотел бы еще раз от имени Дмитрия, извиниться перед вами за то, что произошла такая техническая накладка. Завтра в 13.00 он будет готов ответить на все ваши вопросы. Я думаю, что будет даже интереснее, поскольку сегодня он посетит два оборонных предприятия в Харькове. Завтра будет интересная встреча с силовиками и с губернатором. А после этой насыщенной программы, я думаю, что у него будет что сказать. Это первое. Второе. Один из пунктов сегодняшней программы, которую Дмитрий хотел вам показать, это презентация роликов социальной рекламы «День Победы» под общим названием «Помним, гордимся, победим». Я не знаю, может быть, кто-то из вас уже эти ролики видел. Вчера в 12 часов они были запущены в интернет. Фактически за сутки общее количество просмотров на разных ресурсах порядка 700 тысяч. Я думаю, что в течение ближайших пары дней мы преодолеем отметку в миллион процентов. На сегодняшний день идут переговоры с каналами с тем, чтобы эти ролики были запущены в эфир. В первую очередь на телеканалах Юга и Востока Украины, поскольку именно под эту целевую аудиторию ролики и планировались Вы знаете, что принят пакет законов о декоммунизации. Там был ряд существенных неточностей и упущений в момент принятия. Как только эти законы были проголосованы, Дмитрий сразу же инициировал внесене ряда изменений, в том числе для того, чтобы вывести из-под запрета награды советского периода документы, которые выдавались гражданам, и оригиналы боевых знаменов. Все эти правки внесены. 23 апреля Верховная Рада приняла соответствующее решение. Закон еще не вступил силу, но он уже будет иметь более корректный и правильный Ролики задумывались еще до того, как бы принимали все эти законы, но в силу того, что они приняты, их значение еще более повысилось. Позиция группы Из была в том, что нельзя допускать несбалансированного и неправильного, неправильной подачи участия Украины во Второй мировой войне. Мы должны помнить, чтить память наших ветеранов. И ни в коем случае нельзя забывать о том, что в рядах Красной Армии воевало порядка 7, 7 миллионов человек, более двух тысяч солдат и офицеров, более двух тысяч награждены золотой звездой Героя Советского Союза. То есть это огромный вклад. Украина заплатила колоссальную цену за победу в этой войне и мы должны соответственно к этому относиться. Все перегибы, которые сейчас по разным причинам с разных сторон пытаются нам навязать, будут, в том числе и нами, в меру силу пресекать. Я хотел бы попросить чуть-чуть про Да, я слушаю. как хочу тебя поздравить. Три месяца из Украины исполнила бабушку. them коляк, э, народный артист Украины Талашка, все все мы напомнил по фильму и «Роднестрики», и заслуженный артист Украины Нина Арбалдин. Снималось все на одном дыхании, музыка была написана за три дня, процесс шел. За деньги так процесс не идет. Все снято без копейки бюджетных средств. Сейчас мы пытаемся получить хоть какую-то поддержку от государства, хотя бы в размещении этих «Роднековых». Ролики находятся в свободном доступе. Мы просим все каналы харьковские, все сайты, которые начнут возможно их разместить, это да, Почу... Я сейчас, сейчас кромоулчал, потому что он тоже автор идеи и тоже из Харькова, тоже закончил Харьковский национальный университет, как Саша, и как я, и я тоже Мы Харькоща во всех сетях. Большое всем спасибо. В 13.00 завтра, Дмитрий Тымчук, по вашему распоряжении. Сейчас хочу свои слова что у нас не так много времени, то я сразу перейду к делу. Я сегодня вечером буду выступать с докладом в миэр <свист> <свист> да. В конференц он будет, он начнется в 6 часов, он будет посвящен, скажем так, То есть какие для нас возникают возможности, какие для нас возникают э, угрозы э, и собственно говоря, как Харьков. Сейчас, точнее говоря, наше общение в каком формате я могу дать тезисы там на протяжении 20 допустим, минут вы потом задаете вопросы и дальше уже мы будем куда-то общаемся либо мы можем сразу перейти к вопросам может быть что-то волнует то что мы скажем я не в дискурсе хайска настолько как вы и, и тогда я попытаюсь ответить исходя из того дискурса в котором нахожусь я давайте, и, поэтому давайте нападем на вашей Давайте например, модератор. Давайте все-таки начнем с тезиса, а потом будем вопросы да? традиционно. <связать> хорошо, когда смотрим по времени. Итак, мое тогда выступление будет состоять из четырех пунктов. Первый пункт это условия, в которых мы находимся. То есть все прекрасно понимают, ну, скажем так, люди, мыслящие, они хорошо понимают, что вторая студенка находится в кризисе, в общем-то, модель, которая которая в Украине остраивалась на протяжении 24 лет, она умерла. Ну, фактически мы видим, мы имеем дело с организирующим тупом социальным, да, государственным. И попытки с помощью различных инструментов гальбанизации, гальбанизации оружие, они, конечно, создают иллюзию того, что это умершее тело оно подает признаки жизни, но реально оно мертво. Необходимо полностью перестроить переформатировать э, тот мир внутренний, в котором мы себя хоть бедно, но комфортно чувствовали, по крайней мере, где-то с нулевого до 2008 -го года. Да. Э, то есть, первое, исчерпаны внешние рамки, в которых могла существовать Вторая Украинская Республика. Изменилась из-за того, что изменился баланс сил на, э, в мире, усилил, усилился азиатский блок. Э, произошли очень серьезные транс трансформации в рамках Российского Союза. На юге тоже произошли очень большие изменения, там, например, тоже Турция, Турции, укрепление mm -hmm. ряда стран Союза и, и так далее. В общем, все это изменило баланс, в рамках которого заняты своими внутренними проблемами э, и перестраивались там с помощью сначала с помощью Клинтона, потом э, с помощью Обамы э, и в промежутке с помощью мушек, который вел коллективную политику, то в общем-то возникал вот этот зазор, в котором мы могли куда-то существовать. Э, то есть с точки зрения геополитических факторов. Э, в рамках мировой системы, то есть мы по ходу решились э, после развала Советского Союза, мы решились лишились э, там, ряда кластеров нашей экономики, но, ну, словно говоря, если если там скажем этот стол можно разделить на 20 частей, которые мы имели после развала Советского Союза, то за 24 года мы ужались там, до 5-7 частей, но все остальное оказалось не нужно, поскольку не вписалось в мировое разделение этого и вот на металлургии, на химической промышленности, на остатках МПК, там на сельском хозяйстве. На статках вашего строения мы сбалансировали и могли получать, получать какой-то капитал, который дальше там либо реинвестировался, либо оседал в офшорах. И в общем-то это давало такую иллюзию стабильности, вот, которая наблюдалась там, в нулевые годы. Эти факторы сегодня практически все исчезли, потому что китай Китае очень мощную модернизацию, развило огромное количество. То же самое металлургическое промышленность. В 2013 году мы посещали в Шанхае китайский концерн «Power Steel», который один производит около 40 миллионов тонн стали. То есть это совокупно все то, что производится вся украинская промышленность. То есть он будет производиться. Поэтому мы производили модернизацию, которая оказалась весь мир. Причем не только страны Азии, но и наши ближайшие соседи. Тоже Турция отстроила свои металлологические кластеры, которые, которые опять-таки уменьшили спрос на нашу продукцию и так далее, и так далее, и так далее. В совокупности все это привело к тому, что имея надосрочную экономику, не очень модернизирована, точнее говоря, фактически не модернизирована промышленность. Мы начали выпадать из тельца почерк, с которых мы были эффективны, по крайней мере, в 90-е и в годовые годы. И к этому мы оказались не готовы, потому что к этому мы оказались не готовы из-за третьего фактора, из-за той ловушки, в которой оказался наш правящий класс, по большому счету и все население. То есть Наш правящий класс, он сформировался на условиях позднего Советского Союза, когда доминировали соответствующие мировоззренческие установки, то есть люди гонялись за материальной выгодой, потому что был период дефицита, был избыток денег, которые некуда было отпустить. И поэтому люди гонялись за материальным. Это стало доминировать. И, собственно говоря, это была одна составляющая характера. Вторая составляющая сформировалась в 90-е годы, когда Э, вот этот вакуум власти, который возник, он породил, э, он породил стремление к тому, чтобы реализовать свой интерес здесь и любой ценой. И поэтому это закрепилось на, на уровне подсознания, на уровне управленческих практик, это за, закрепило соответствующее поведение. Когда э, реализовывались не те, кто строили какие-то долгосрочные. Планы, стратегии и так далее. А те, кто брал здесь и сейчас, потом полученный ресурс, он перераспределял таким образом, что он получал новый дополнительный ресурс, в конечном итоге он усиливался, усиливался, усиливался, тогда те, кто играли в долгую игру, отжимались. Но так можно было играть на внутреннем скажем так, рынке, когда хаос порождал возможности, возможности порождали новые возможности, и так до, до бесконечности было бы, если бы Украина была не в замкнутом. Пространство. Украина в ходе этой большой перестройки в 90 е годы она оказалась очень сильно завязанной на глобальном рынке, на рынке капитала, опять-таки на рынке рабочей силы, поскольку если испыток рабочей силы, который здесь был ну, не нужен из-за вот этого вот усечения экономики, он экспортировался на внешний рынок, прежде всего в, штаб, в Европу и в Россию. И как следствие... И, как следствие, такие завязки, они начали определять и все в большей степени влиять на, на Украину. И вот эта вот установка правящей элиты, а по большому счету населения, потому что если мы посмотрим на, на то, как живут украинцы, то э, украинец на самом низшем уровне не слишком отличается от олигархи, как отличается только масштаб, потому что украинец на, на низшем уровне пытается реализовать то, что он может получить если сейчас, своровал там какой-то медный, медный провод для того, чтобы его потом продать олигарх, распределяет через бюджет, получать доступ к бюджету, ворудовать просто в больших масштабах. Но практики, в практике, в общем-то, одни и те же. Поэтому мы, не, мы сегодня не имеем дела с кризисом политическим либо экономическим, каким-то еще мы имеем дело с кризисом мировоззренческим для нас, который накладывается на кризис глобальный, связанный с тем, что там тоже произошло изменение баланса сил, рухнула старая модель, которая была сформована после Второй мировой войны. Путин аннексия Крыма фактически пустил торпеду в Япсенско-Поздамскую систему, тем самым разрушен окончательно э, мировую систему, где были регуляторы там виде международного валютного фонда и так далее. И, так далее. и э, ну, в общем-то, каждый, э, каждый начал играть э, таким образом, чтобы решить проблемы за счет другого. И э, в этих условиях такие слабые субъекты, как Украина, которые плохо структурированы, которые государственные институты, которые э, не могут быстро реагировать на возникающие вызовы, и которые к тому же управляются коррупционной и насквозь продажной ветви. Они, естественно, не могут э, реагировать на эти вызовы, и, как следствие, оказываются жертвой добычи точно так же, как, как жертвы добычи оказались Ирак, есть, Сирия, там, другие страны, Ливия, другие страны, Магриба, Ближнего Востока, Африки там, и так далее, и так далее. То есть ну, мы участвуем в большом глобальном переделе, где формируются коалиции, я об этом расскажу в своем докладе. И в общем-то ставка в этой игре это жизнь и новый мировой порядок, в котором те, кто выиграет, закрепят новые правила игры, создадут институты, которые будут позволять ему доминировать в рамках этих правил игры, а остальные станут допущать. Поэтому для нас, по большому счету, выбор просто. Мы и осознаем это, и начинаем играть, исходя из, из этих реалий. И перестаем э, по поводу, без повода клячить, там того же Запада. Помощь, это, что выглядит очень смешно. Когда-то когда в феврале я был на конференции в международной по поводу Украины. Там были европейцы американцы, и большая украинская делегация, 160 человек, по-моему, рассчитывали. Вот фактически все эти 160 человек, там, за, за исключением нескольких единиц, повторяли одну и ту же манту, что мы хорошие, давайте нас спасать, дайте нам денег, ну это так вот, либо открыто, либо закрыто, в закрытой форме. Но, как следствие, это наталкивалось на прохладу со стороны европейцев и более, скажем так, приятные для нас комментарии американцев, которые, в общем-то, не содержали для нас того содержания, которое хотели бы мы. То есть мы очень плохо понимаем мотивацию личного мира, потому что нами, у нас доминирует вот эта установка про нашу фатус-встрайл, про, про нашу культуру, которая там является настолько самодостаточной, что мы можем игнорировать какие-то процессы, которые происходят во время. Мы не можем их игнорировать, потому что эти процессы не игнорируют нас. И в этой ситуации мы либо с как э, по-моему Тикорский сказал во время одной встречи с депутатами СИМа, Несколько лет назад, когда ему задали вопрос относительно того, почему люди столько требуют на внешнюю политику больше. И он сказал, что страна делится на тех, которых едят и, и которые сами едят. Поэтому я бы предпочел, сказал Секурский, чтобы мы были в качестве игрока, который ест, чем оказаться в роли. будем опять-таки донором рабочей силы, ресурсов для, для остальных игроков. Что мы можем родить? Мы можем родить территорию. То есть в чем суть нового принципа проекта? Какие его параметры должны быть? Однозначно его параметры должны однозначно должен быть экспансиональные То есть он, он не должен сосредотачиваться mm -hmm. внутрь себя, он должен быть нацелен на, на, на внешний мир, на внешние рынки, на, на, на на, на внешние ресурсы капитала, на внешние ресурсы рабочей силы и так далее. И так далее. Потому что ни одну серьезную проблему, которая у нас всегда, э, есть перед страной, мы не можем решить, если мы будем обораживаться от всего мира, как это делает Россия. Собственно говоря, Россия это делает только потому, что она, она тоже не вписывается вот, в формирующийся новый мировой порядок, и потому что она не может предложить э, некие модернизационные вещи, которые бы позволили ей комфортно в рамках этого порядка чувствовать. Поэтому Путин реализует... Э, стратегию, которую всегда проявляют субъекты, которые оказываются в такой сложной ситуации. Он пытается максимально оградить пространство вокруг себя, максимально его забетонировать с помощью тех или иных инструментов, таким образом, чтобы попытаться потом сконцентрироваться на внутренних изменениях и худо-бедно приспособиться к новому условию. Поскольку у нас нет такой ресурсной базы и у нас нет таких возможностей, то это означает, что наша выжимаемость напрямую зависит от того функционала, который мы можем предложить прежде всего западному блоку, в составе которого мы фактически находимся после всеми событий. То есть это реальность. Нам дают деньги не потому, что хотят, чтобы здесь развивалась демократия, либо потому, что украинцы такие хорошие, добрые, отзывчивые люди. Нам дают деньги, исходя из тех интересов, которые есть у Европы, Запада, Японии там, и, так далее, и так далее. Поэтому мы должны функционально вписаться в эти интересы для того, чтобы увеличить свою ресурсную базу, потихонечку догрузать субъектность, которая будет давать нам более широкие возможности, чем, чем те, что э, мы имеем сегодня. Поэтому мы должны быть в своих действий. Условно говоря, мы не можем ставить перед собой задачи Великой Империи, там, которая э, может быть реализованы в рамках большой ресурсной базы. Наша ресурсная база слишком мала сегодня слишком не слишком зависима от внешних факторов. Поэтому сталкивается нас к тому, чтобы мы были выгодны. И наша устойчивость будет тем сильнее, тем больше мы будем выгодны это, тем игрокам, э, от которых зависит наша устойчивость. Это прежде всего Штаты как глобальный город, который заинтересован в перестройке его таким образом, чтобы сохранить свой контроль над ней, с одной стороны, э, нивелировать факторы, связанные с движением Германии, старой общей Россией, и общей э, старой области России, и по ходу решать главную задачу, которая есть у Штатов в этой базе. Штатам сегодня необходим кулс союзников в Восточной Европе, которая, на которой можно будет решать проблему Германии, проблему России, проблему Турции, которая растет, которая хотя лояльна штатом, но тем не менее в динамике будет увеличивать свои амбиции, следовательно, рано или поздно может выйти как из-под ее влияния. Поэтому Украина может предложить, соответственно, статус союзника, который, который будет устойчив, который будет предсказуемый, который будет понятен. Так как понятно, Польша или Румыния, которая сегодня имеет больше, больше, более высокий статус в меньшей политике Штах, чем сегодня. Второе. Украинцы должны предложить игру, которая будет интересна всем. То есть у нас есть ресурсы, у нас есть рынок, и мы, и мы имеем хорошее положение. Почему мы не можем предложить большую язык? в рамках Черноморского региона, который позволил бы абсорбировать избыточный финансовый капитал, который бродит, умер и смотрит, куда уложился в мире. Есть 2 триллиона, около 2 долларов с капитала, который рыщет по всей планете и ищет сферу приложения. И вот в последние в последние недели было несколько, несколько таких факторов, которые просто показывают, что мы можем реализовать И им необходим среднемунистральный самолет. Только они хотят его устроить с американскими изъятелями. Рад или нет, вот. другим, по-моему. Вопрос. Ну, э -э, такое же предложение есть от арабов. Они тоже хотят строить объединенный арабский мурат, и хотят построить завод. И даже Азербайджан предлагает построить завод по производству ана 148 э -э -э. Как бы, Когда мы втягиваемся в такие проекты, то мы автоматически завязываемся на большой капитал, на большие, на большие интересы и на большие ресурсы, которых у нас сегодня не, не хватает. Те, кто, допустим, следили за моим блогом и читали флирун, э, на который там, я и, и другие авторы из нашей группы, э, вы, наверное, получили внимание это, на проект по поводу новой украинской столицы, как инфраструктур, большого инфраструктурного проекта на юге Украины, который, будучи завязан на связку с, с Турцией, с Европейским Союзом, со странами Кавказа, что, ставит амбициозную задачу перестройки всего Северного Апрочерноборья украинского, изменение инфраструктуры, создание it кластера завязки на крупные европейские, азиатские, американские корпорации. Например, я привожу пример с той же Tesla или с той же Apple, которая вчера там повелась, что она выделяет 1,8 миллиардов. Вот. Так вот, кто, допустим, нам мешает в рамках такой длинной кооперации предложить под эту инфраструктуру внедрение автомобилей типа Тесла либо автомобилей на водородном, на водородном бителе, которые позволяют Афония в качестве, качестве такой стартовой площадки, развертывания этих технологий, следующего технологического уклада и в привязке к кооперации в других сферах, например, в сфере АФК, которые проявляют интерес то же самое Япония, поскольку у них проблемы с, белой, с хорошей дедой, большая заболеваемость раков там из-за этого и т.д. и То есть как только мы начинаем смотреть на ситуацию, не исходя из, из нашего вот этого болота, в котором мы болтыхаемся, и мы думаем, как сохранить металлургию, либо как сохранить, что делать с шахтерами, которые которые вот там сегодня стучат касками, потому что умещаться потряжение э, угля, там, либо или его стоимость. Либо, либо. У нас нет никакого другого варианта, кроме как э, видоизмениться и те кластеры, которые не вписываются в, в, эти, в, в эти процессы, э, тем или иным образом их выводить из игры и создавать новые. То есть мы не должны зацикливаться на том, чтобы оставлять, в любую цену оставлять э, старые кластеры. И если вы почитаете статью Игоря Ташкевича, на которой была вчера, о том, как модернизируется Беларусь, то мы видим, что батька. При всем, при всем его авторитаризме и прочих пережитках поставка, он как раз подходит к решению тех задач, которые стоят перед Беларуссией, вот в этой логике. Они не заморачиваются тем, чтобы любой ценой сохранять те кластеры, которые у них есть, поскольку понимают, что на 20-летней перспективе у них нет перспектив. Необходимо создавать новые кластеры, поэтому они создают там технологический парк с Китаем, с стоимостью 30 ярдов, постоянно ищут как бы диверсифицироваться и т.д. и т.п. Украин, то есть У нас по большому счету должен быть такой подход, и, допустим, тот же Харьков в этом плане, он, он тоже имеет хорошую перспективу, потому что в Харькове есть то, что востребовано будет в мире в ближайшие 10-20 лет. Это война, это, это оборонный комплекс, это предприятие ВПХ, без которых которые нужны какие-то Украине, которые могут быть востребованы на дальнейших рынках, поскольку мир будет в ближайшие 20 лет, мир, особенно в ближайшие 10 лет, мир будет долго, горно и очень ожесточенно воевать в региональных конфликтах, как минимум. И э, это хорошая, как это не звучит, но мы должны быть циничны для того, чтобы мы выжили, это хорошая возможность для того, чтобы зайти на эти рынки. Но для этого необходимо привлекать. Для этого необходимо привлекать, э, опять-таки, западные концерны, втягивать их сюда, предлагать им интересные проекты. Приведу еще простой пример по тому же атологу, который мне рассказали недавно на презентации, она а 178-го. Польша предлагает, просчитала, э, просчитала э, значит, почтовых самолетов на глобальном уровне. Э, запрос составляет около 400 единиц. Огромный запрос. Э, и поляки говорят нам, давайте производить ан 38 который у вас есть и который является развитием Ана-28. Который мы производили под Водзию э, в свое время. И завод законсервирован, мы можем его законсервировать, расконсервировать плюс модернизировать. Но э, такие предложения пока что наталкиваются просто на саботаж и на нежелание ничего делать. Э, поскольку там мужики не дают возможности выехать за границу для того, чтобы начать процессы. Поскольку там идут э, какие-то земельные споры там, и т.д. и т.п. То есть э, деньги идут к нам не потому, что их нет, а деньги идут к нам потому, что мы продолжаем мыслить вот старыми схемами, когда что взять, где поделить, схватить здесь и сейчас тогда как на долгую перспективу мы можем там, предложить пул там, в триллион, в два триллиона долларов, которые мы можем <связать> и заработать, и которые всем интересны. Когда, общаешь, когда мы, мы общались с одним из инвестбанкиров месяц назад вот, в Нью-Йорке, спрашивали по поводу Украины, как, как он смотрит на перспективы, по долгой сейчас. Он сказал, что э, сейчас нам выгоднее в Африке где-то работать, и, либо в Колумбию, где гражданская война фактически закончилась, и они там нас ответить на берег поряда, чем входить сюда. Но нас заставляют сюда идти, это, это речь в 240, который четко сказал, что вкладывать деньги, в как минимум 1 миллиард долларов, может быть, может быть, в Украину, ищите проекты. И вот они ищут сейчас проекты, которые бы были им интересны. Вот в этих условиях, по времени где-то 5 минут, я в этих условиях, естественно, возникает вопрос, Каким образом мы можем, мы можем выйти в позицию, когда запускается новая модель? Новая модель может быть запущена только новыми людьми. То есть, теми людьми, которые сформировались в годы украинской независимости. Собственно говоря, это была единственная миссия Второй Украинской Республики. Создать основания для, для, следующих, успехов, для, следу, для следующих возможных успехов. Вот Во время этого диспута с и с Карсером у нас там проскочила Корсов проскочила мысль относительно больше. Почему там часто приводят пример сегодняшнего Польши, почему больше успешно И Корсов сказал абсолютно правильную мысль, потому что полякам потребовалось целое столетие для того, чтобы осмыслить свои ошибки в этих разделах, за которыми стояли в свою очередь разделы 18 столетия, фактически полтора столетия оккупации со стороны России, австро и Германской империи. И вот Сто лет 20 века им понадобилось потратить на то, чтобы переосмыслить условия, в которых они оказались и уйти от тех родовым, от родовых травм, которые не давали двигаться вперед. Ну, например, ежедневно сделал просто огромную работу для того, чтобы переосмыслить э, взаимодействие Польши с Украиной. И э, поляки приняли для себя осознанное решение, что мы должны поставить крест на то, чтобы двигаться на восток и конфликтовать с украинцами, если мы, мы хотим э, выжить. Да? То есть э, время, время дается не просто так. И нам это время давалось не просто так. И когда говорят о том, что вот, э, мы неудачно использовали эти 24 года, конечно, мы могли его намного удачнее использовать, но, э, к сожалению, человеческое сознание, и особенно общественное сознание, оно слишком медлительно, и оно часто не успевает за процессами, и требуется время для того, чтобы осуществить. И вот эти 24 года, они, в общем-то, сформировали Социальную группу, она достаточно узкая социального прослойка, она разнородная, она, внутри ее есть различные течения и так далее, которые, возможно, находятся в каких-то конфликтных ситуациях. Но в целом эта, эта социальная группа она достаточно широко мыслит, она поездила по миру, она достигла своих каких-то своих, реализовала сама себя, опираясь, прежде всего, на мозги и на собственные таланты. И, как следствие, эта, эта группа из среднего класса, преимущественно, она начинает выдвигать свои претензии на, на власть. Потому что без, без вхождения во власть, без получения властного ресурса, в принципе, невозможно реализовать большие данные. Вот, поэтому э, вот эта успойданная ситуация, в которой мы сегодня находимся, как ее охарактеризовал медленная украинская революция в начале декабря 2013 года, она, в общем-то, является э, вторым этапом, в ходе которого, с одной стороны, мы видим попытку олигархов и старого, старой правящей элиты сохранить, законсервировать, существующие институты, в рамках которых они эффективны, потому что олигархи на самом деле очень эффективны в рамках существующей модели, которая работает на них. И если не смотреть на их деятельность интересами общества, а интересами конкретно от их ФПГ, то они гиперэффективны, гиперрациональны и очень хорошо работают. Но поскольку общество и страна не может быть время донором, рано или поздно эти ресурсы исчерпываются, что мы наблюдаем сегодня, то мы наблюдаем вот этот вот кризис, в ходе которого старая правящая элита пытается удержать власть тем или иным путем, потому что, не удерж... скажем так, не имея властного ресурса, она, э, не может, э, она не может эффективно управлять своими монополиями, поскольку будучи отрезанными от власти, монополия начинает разваливать. Это мы видим на примере того же Ахметова. Вот вчера была интересная новость, относительно того, что у Кумба там убытки в более 300 миллионов гривен по результатам первого, первых трех месяцев. То есть, когда, когда олигархический король решается монополией, то становится голод. И, и все наши монополисты, они абсолютно неэффективны в условиях конкуренции. Ну, второй пример можно вспомнить про Коломойского, зайти на рынок авиаперевозок в Европе, где он прогорел, поскольку там нет таких условий, которые может создать, как он создал относительно МАУ, а этого относительно Аверситета. Поэтому олигархии нет плохих и хороших. Олигархии есть э, такие, какие они есть, и их либо можно приструнить, либо с помощью тех или иных инструментов, которые ну, можно посмотреть на европейские страны, на штаты, на азиатские страны, э, объективно существуют и были реализованы и решили против олигарха. Либо олигархи будут уничтожены либо уничтожены внешними игроками, поскольку они вот в рамках той модели старой уже не нужны, либо внутренним пунктом, который объективно разрывает из-за того, что социум перенапряжен социальными экспериментами, которые проводятся за счет внизу. И у нас классическая революционная ситуация, когда низы не хотят, выплескивают свою энергию, но будучи на первом этапе медленно-украинской революции организованной олигархами, то, что происходило на Майдане, и внешними игроками они не могут до конца реализовать свой интерес. Поэтому на следующих этапах будет реализация этого интереса, идет кристаллизация новых политических структур, идет кристаллизация общественно-политических течений, общенационального, регионального масштаба, который конечно, в конечном итоге закончится появлением этих политических сил, которые будут возглавлять, возглавляться старой элитой, связки с возможно связки с частью старой которая, которая есть в старой голове которая понимает что им выгодно переползти в следующий цикл чем, чем биться до конца чтобы в конечном итоге не потерять все как это мы видим на примере восточных украинских олигархов у которых просто разваливается сейчас там успеха, модель в модель успеха которая кормила обеспечивала их позиции вот. и в этой ситуации объективно возникает вопрос образом объединить эти ресурсы, на какой платформе и, и каких людей. И это ключевая повестка на 2015-2016 год. Потому что особенно она будет важна для Харькова и вообще для Востока, потому что именно здесь будет в принципе, формироваться э, понимание того, какие пределы э, в новой модели будут украины. Украина в рамках шести областей это одна модель. Украина в рамках левого берега, там с кусками правого берега с кусками левого, это другая модель. Украина по линии Харьков-Запорожье-Днепропетровск-Одесса, это абсолютно другая модель, это самая устойчивая, самая перспективная модель с точки зрения возможностей быть большим игроком, как минимум региональным и осуществлять свою стратегию развития. Вот. Как мне видится, повестка по Харькову выглядит достаточно, именно поэтому повестка по Харкову выглядит достаточно э, угрожающе, потому что очевидно, что э, россияне и бывшие оригиналы делают ставку на реванш на местных выборах. Поэтому старая задача для того, чтобы взять под контроль борьсовета обласовета, э, с помощью которых можно будет дальше реализовать вот эту вот стратегию поздние 2.0. В частности, по Харькову по всей видимости это будет попытка завести там на и решить задачу контроля пол и потом э, ну насколько я знаю есть планы там по провозглашению хдр в составе украины именно с этой формулировкой То для того чтобы не перейти э, норму, закона которая э, ситуацию выглядит на тот уровень как это было на Донбассе э, в ну, как мне кажется, в этих условиях э, переиграть эту плюску можно только путем мощной координации э, промо, ну, сил про-украинских, даже не про-мальдан, но а, про-украинских, а про потому что я думаю, что и в Харькове мы видим ту же тенденцию, которая есть э, и в других городах э, на выступке в центре Украины, когда сегодня возникла альянс э, из тех людей, которые играли за Мальдан, и тех, тех людей, которые, возможно, зажигали со старой властью. Потому что ну, логика толкает к тому, чтобы те ресурсы, которые есть на местах, использовать наиболее эффективным рациональным способом. И поэтому, если э, с если этой точки зрения ключевая задача для Ахайпова и всего э, вот этого вот пояса на востоке и юге заключается в том, что, чтобы не допустить условий, когда возник, возникнет, э, возникнет вот эта вот эта реваншистская игра, то есть не дать 50 плюс 1 Блокирующего пакета, блокирующего пакета со стороны реваншистов и, и, и тем самым повернуть э, ситуацию назад и дальше вот, разворачивать стратегию пошли когда в конечном итоге э, Украина превратится в такой разжиженный э, объект, аж, даже это уже не субъект будет, где э, восток будет э, сам по себе, центр сам по себе, любвость сам по себе, э, сам по себе, и все это будет удерживаться консенсусом внешних игроков относительно этой территории до того момента, пока они не, не, не вызовет новые условия, которые позволят либо осуществить передел этой территории, либо ее перезапустить э, с помощью тех или иных игроков и, и, и т.д. Спасибо. Давайте вот, вопросы. Прошу вас. <кх> да, Представитесь да. или знаем все это? Мы, собственно, исходя из наших тезисов, первый вопрос, наверное, будет таким, как вы оцениваете такую тенденцию, что Украине, если действительно внешняя политика будет строиться более, скажем так, эгоистично, придется конкурировать, допустим, с той же Беларусью, поскольку господин Лукашенко сейчас довольно-таки активно начинает вести, на судя его политики, работу на то, чтобы стать такой вот региональным поясом стабильности, сдерживающим Россию и тем не менее общающимся. С Европой, которая может вести такой коммуникационный диалог. Спасибо, Король. Мы будем это объективно конкурировать со всеми. <с и мы конкурируем и с Польшей то же самое, и с Румынией, и с Турцией, и с кем угодно, и, с, и со штами, и в каком-то среднем дикарьянском. Но по большому счету важным является долгосрочная платформа для сотрудничество, которая позволяет в конечном итоге гармонизировать интересы. В этой точке, что бы ни делал Лукашенко сегодня, он делает это в нашу пользу, потому что то, что он делает, это меняет баланс всей Восточной Европы, а изменение баланса всей Восточной Европы и уменьшение влияния России в Восточной Европе создает возможности для нас. И по большому счету Беларусь должна быть целью номер один для внешней политики Украины. Потому что, как только мы выходим в ситуацию стабилизации, то Альянс Беларусь обеспечивает нам абсолютно другие возможности, чем те, которые у нас есть сегодня. Потому что это другие возможности с точки зрения транзита, с, допустим, с Россией в Европу. Это другие возможности с точки зрения кооперации в рамках как бы, разнородных кластеров, которые у нас есть и которые дополняют друг друга. И, соответственно, опять-таки это открывает возможности для укрепления наших экономических позиций. Опять-таки это укрепляет наши позиции в большей геополитической линии, когда, опять-таки, мы видим, как партика начинает заигрывать со штатами, заигрывать с Европой, потому что прекрасно понял, что российская сиська будет, все, все, все более, более уменьшается. Как того обилия приятных ресурсов, которые поставляла на протяжении 20 лет, не может поставлять и поэтому Лукашенко ищет выходы. Вот и все. И самое главное, понимаете, наша самая главная проблема заключается не в том, что кто-то там конкурент, там вдруг или враг. Самая главная наша проблема заключается в том, что мы не говорим на языке большой геостратегии ни с кем. Вот и все. Вы приезжаете в Штаты, заходите в посольство, там формально работает 50 человек, там пусто. И ты задаешь вопрос, а сколько украинских компаний постоянно представлено э, в Штатах? Вы знаете сколько? Две. Две компании, МАО и Бахматюк, который превратился в аграрного, глобального аграрного оборона, и о котором говорят сегодня как о самом главном украинском олигархе, реальном, который там, до Абхимитова скоро обойдет. То есть как можно выстраивать какие-то лобистские схемы, какие-то долгосрочную курсы, если ты даже не представлен в стране, в которой есть огромные возможности? То же самое и по Беларуси. Мы еще в 2011 году начали прорабатывать тему коопераций с из, из, из Беларуси и забрасывать туда вот, эти варианты. Они тогда очень осторожно к этому всему относились, поскольку ну, они были вовлечены в более тесные отношения с Российской Федерацией. Но сегодня у нас возникает ну, окно возможностей, которое мы должны реализовать. Спасибо. Чем вас... если, если попробуйте второй вопрос. Уже касательно регионального кальковского уровня. Сейчас, собственно, идет разбирательство дела против Кернеса. Вообще, насколько возможно в медиан, так, медианном правовом уровне нашего общества говорить о том, что возможно за столь короткий срок, который остался в предполагаемых местных выборов, повлиять на расклад сил и на влияние бывших, ну, нынешних политических классов, которые есть в городе? Ну, я думаю, что мы находимся в такой уникальной стране, где возможно все. Поэтому... Я тоже думаю, что возможно все. То есть повлиять возможно. За полгода в нашей стране происходят чудеса. И вспомните Украину там, скажем, ноября 2015 года и Украину в марта 2014 года. Ну, как бы, это не просто э, другая атмосфера, это кажется, целое, целая жизнь целого поколения у тебя прошла перед названием. Вот, поэтому я думаю, что сейчас мы ну, как раз находимся в такой ситуации, когда. Мы живем в отрас... в рамках трехмесячных отрезков. Когда за три месяца ситуация меняется, ну, просто принципиально. Ну, потом, допустим, 23 декабря 2014 года, когда принимали бюджет. Вот. Коалиция принимала бюджет, все, кажется, позиции яцуника более менее как бы, хороши. Сегодня позиция яцуника реально слабая, и идет борьба по порошату, по как бы кресло под Коалиция, собственно говоря, очень слабая, и э, есть ретимно э, существующие интересы и ведутся вот. Но происходит щелчок, происходит, происходит, допустим, то же самое, что произошло с малайзийским боингом, вот. кто мог предсказать, что произойдет вот, вот такая ситуация, которая, возможно, является следствием внутрироссийской разборок между различными кланами, которые объективно существуют, и в результате произошло, произошло вот эта вот, как сказать, катастрофа. Но она, принципиально заменила изменила ситуацию, она поставила эту мерки в позицию, когда она просто уже не может защищать, играть в рамках вот этих вот э, э, восточной стратегии Германии, которая реализовывалась на протяжении 90-х и, и десятых, начала десятых годов. Вот, поэтому вот, мой ответ. Вы тратите, все. Спасибо. Представите. Сергей Барок, прежде скажите, пожалуйста, как по-вашему, вы говорите о значении Харькова, да, но это вот такой, в общем-то, это очередный тезис, но э, он никаким образом не реализуется на каком-то инструментальном уровне, скажем, если брать масштаб Украины, да, то есть у нас как не было, таки нет а, медийной активности, у нас как не было, таки нет наших э, попыток предложить там, какой то внятную, на самом деле, реалистичную повестку дня, не, не в смысле, мы в, в Украине, это все понятно, что это. Вас а, это а, не понимание. А, каких-то, может быть, интересантов, что с этим делать? Или это попытка договориться с местной элитой? Какие-то могут быть, в принципе, э, перспективы? Пожалуйста. Спасибо. Ну, то есть, я на самом деле не совсем понимаю вопрос. Но ну, никто же не может за Харьков э, представить э, модель его положения внутри Украины лучше, чем это сам может сделать Харьков. Ну, то есть, вы же сами должны хорошо осознавать свои интересы. Поэтому, ну, собственно говоря, Харьков до последнего времени рассматривался как донор относительно других групп влияния, прежде чем с Донецкой mm -hmm. ну, Вот и в, этом было, и в этом, конечно же, его проблема, потому что есть основные потенциал Харькова начала 90-х, когда я учился здесь и жил. И сегодня было очевидно, что Харьков оказался за рамками вот этой большой. Но при этом, как мне кажется, Харьков на самом деле способен предложить он способен предложить свою модель на Потому что в Харькове есть то, чего, чего допустим, нет у Донецких или у Днепропетровских. В Харькове не было таких ресурсов, которые были сконцентрированы там. Если брать Донецк, то это, прежде всего, солюбы. В Днепропетровске финансовых и таких больших свидетельствах типа металлургические заводы или жмашки и так далее. Но в Харькове очень высокий интеллектуальный потенциал. Мазки, в принципе, являются тем базисом, который, который, который можно оперировать, от которого отталкиваться можно. Второе. Харьков была присуща определенная договороспособность, внутри элит, и э, вот этот, э, эта ситуация изменилась, когда пришел Керас власти, собственно, э, он сумел создать такую монополию, определенную властную, вот, да, опираясь, опять-таки, на внешние ресурсы, опираясь на поддержку регионалов, и, как следствие, это привело Харьков вот в это достаточно унылое состояние с точки зрения интеллектуальных игр и с точки зрения тех схем, которые он мог бы реализовать во украинском поле. Но как мне кажется, сейчас ситуация может измениться, и Харьков и может реализовать модель, которая может быть интересна всей Украины, которая может быть и, и, и реализация которой может привести нас к успеху как страну. То есть это а, модель внутреннего консенсуса элит в условиях, когда, допустим, интернет тоже самое будет уходить на задний план, и его закрыть, то ключевой вопрос, который будет на повестке дня, каким образом сохранить э, порядок, э, когда соблазны, которые будут возникать у тех или иных игроков, взять как можно больше, как это брали до них, будут нивелированы э, вот этим вот элитным региональным сговором, э, который создаст правила игры, позволяющие начинать осторожно набирать вес. Я это вижу, кстати, на, э, это вполне достижимо. Э, я живу под Киевом, у нас рядом есть городок, в котором э, вот это произошло буквально в течение нескольких месяцев, где пришел новый мир, он собрал всех отцов города, депутатов и так далее, и сказал, ребята, значит, я ничего не хочу, вот, я, у меня большие планы, поэтому э, вот вы это имеете имейте я вообще на это не претяну. Меня интересует, чтобы вы там давали вот на это, это каждую месяц, и на практике такого концепсуса будет все благодарен. И конкуренты этого мира, они, ну, они просто прозрели. Потому что все договорились, основные игроки договорились с ним, и его сейчас невозможно сдвинуть. И он получил ресурсы от каждого по маленькому ресурсу, который сейчас вбрасывает во благораживание, в парк, построил, дорогу строит и т.д. и т. И, т. и дальше он пойдет на киевский уровень и, возможно что куда-то пошел. Вот. Если это можно сделать на таком маленьком уровне, то почему это нельзя сделать на уровне города, в котором, в котором есть десятки вузов, в котором есть свои традиции, в том числе традиции столичные, потому что в Харькове всегда мифология там справедливая, несправедливая, а первая столица, она реально существует. И, в общем-то, тут, как говорится, вопрос рационального подхода и вопрос понимания того, что все вот та модель, которая была, она, она неэффективна. И если будет дальнейшая борьба, то Харьков, как, как следствие, будет дальше просаживаться. Как следствие, будет усиливаться социальная напряженность. Как следствие, русские будут на этом играть, Как следствие, это приведет к социальному взрыву. Как следствие, это приведет к потере управляемости и к тому, что Харьков будет потерян в рамках Украины. Кому это будет? Спасибо. Спасибо вам большое. Следующее так важное собрание сегодня. Где? Да, в 6 часов. 6 часов. Маргарет Павеллос, пожалуйста, приходите. Благодарю вас.